Привет! Чтобы проверить, правильно ли заданы теги title, description и h1 на страницах любого сайта, можно использовать Netpeak Spider. Программа проверит, есть ли искомый тег на странице, сколько в нем символов и не дублируются ли эти теги на сайте. Для запуска анализа достаточно ввести адрес сайта и нажать на кнопку старт. Как только программа закончит сканирование и проверку полученных результатов, на боковой панели вы увидите список найденных ошибок. Например, отсутствующий или пустой тайтл, или слишком длинный H1. Нажмите на любую из ошибок, чтобы открыть список страниц, где она была найдена. По умолчанию мы задали условия определения ошибок, исходя из рекомендаций поисковых систем. Но вы можете сдать ваши собственные на странице ограничения в настройках. Мы понимаем, что у каждого специалиста могут быть свои предпочтения или они могут отличаться от проекта к проекту.